На меня переехал Белас и недели по мне уже ездит Так что умер ребята не раз А душа сами не вредит, А душа надо телом стоит Будь то мы одной цепью И гундит а она и зудит Льет на сердце какое-то зелье не доделано много сует, То семью накормит, оденет, То жену твою выведет свет, И откуда возьмут они да денег, Ну а мозг не кричит, отойди, вот Пора и наверх подниматься, А семье ты мне здесь не зудит, А давай, городная обращаться. Что ты думаешь, я у небеса? Мне душа отвечала на это, Я ж не птица, тебе не роса. Не хочу я чертям, путям летом, Так что мне наплевать на белаз. Поднимись, собирайся-ка в кучку. Помолись ты со мною хоть раз. Дай ты мне и себе разозвучку, Заучи, наконец, отче наш, Чтобы было мне чем оттолкнуться. Ты поверь, мы поймаем кураж, И нечистый сразу заткнуться. И поверим в промокшей душе, Толь слезой, то, ли призой, то ли росой, то ли водкой. И вот как бы же мне уже Принайдем мы морскою походкой, Здравствуй, отче, сразу прости. И, конечно же, дай причаститься, Чтобы дети с женою смогли, Если все же уйду помолиться. Он не жадный, он отдал, а я живу, Но живу одною молитвой. Полосую себя я и рву, И шиваю суровою ниткой. Я на мете, ребята, воскрес, Вы поверьте мой честный рассказ, В этом футере вот истинный крест. Ну а водка и бабы белас, Ну а водка и бабы белас, Ну а водка и бабы белас.